Здоровые и красивые зубы – это не миф, а реальность. Клиника современной стоматологии «Юнидент» – это команда опытных специалистов. Мы работаем по программе «Антиспид-Антигепатит». Для каждого пациента индивидуальный пакет с инструментами, прошедший стерилизацию в автоклаве по программе «Класса Б». Высококвалифицированные врачи предлагают лечение и пломбирование каналов новейшими технологиями с точностью до 1 мм отбеливание зубов, снятие налета и зубных отложений. Детская стоматология. Ваша улыбка – наша профессия. Наш адрес – город Каспийск, улица Ленина, 11, телефон 93 93 43.